Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ минкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какие документы допускается прикрепить подраздел 6.5, сведения об актах сдачи приемки, объекта учета в случае отсутствия актов сдачи приемки? В случае отсутствия актов сдачи приемки, поставленных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, в подраздел 6.5 сведения об актах сдачи приемки объекта учета допускается приложить товарную накладную, счет фактуру, акт приема передачи. Как правильно заполнить поле, сфера ответственности, раздела 2. Государственный орган, уполномоченный на создание, развитие, модернизацию информационной системы или компонента ИТКИ, государственный орган или иное юридическое лицо, уполномоченное на эксплуатацию информационной системы или компонента ИТКИ и сведения о должностных лицах государственного органа, ответственных за организацию работ по созданию объекта учета».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 Обращаем внимание, необходимо распределить все пять сфер ответственности между должностными лицами. Если один сотрудник ответственен за несколько сфер ответственности, необходимо создать несколько записей по числу сфер ответственности, указав для каждой записи одну сферу ответственности. Что необходимо сделать, чтобы статус плана информатизации изменился с положительное заключение – на утвержден Для перевода статуса плана информатизации исположительное заключение в утвержден, необходимо приложить внутренний приказ органа государственной власти об утверждении плана информатизации в ГИСКИ в папку Мои документы, другое и направить приказ на электронную почту 365 шестьдесят Нижнее подчеркивание План собака digitalgovru точка Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту цеки.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!